Что такое деньги? Кто их печатает? И имеет ли деньги свою цену? Можно ли напечатать столько денег, сколько каждому необходимо? Что такое инфляция? Для чего мы работаем и откуда берется работа? Для чего мы делаем сбережения и стоит ли хранить деньги в банке? Что такое страховка и пенсия? Почему мы одолживаем деньги и сколько стоит брать в долг, чтобы не иметь проблем? Стоимость. Что это такое и откуда она берется? Что такое рынок и кто устанавливает цены на товары и услуги? Зачем страны торгуют между собой? государственный бюджет. Что это? Зачем мы платим налоги и от чего зависит богатство страны? Что нужно делать, чтобы белорусы стали богаче? Ответы на эти вопросы для детей и взрослых в книге «Мир денег». Также вы узнаете про то, что происходит с деньгами из кассы, откуда взять деньги на бизнес, почему одни зарабатывают больше, а другие меньше, и вообще про все, что связано с деньгами.